Доброго времени суток, с вами я Венди Варта и вновь у меня на канале. Сегодня речь пойдет о дополнительном контенте, где я его нахожу и у каких авторов я его качаю. В дополнительном контенте используются две категории, это альфа контент и максис мэтч, короткая ММ. В данном видео вы увидите такие подкатегории, как прическа, кинетика, макияж и одежда. I'm right. design, angels running through our minds, look up, your city's built on marble floors, neon lights in the falling snow. In the end, time forever favors the hour Для тех, кто не знаком с Ланой Си, -Си хочу немножечко-то уделить ей времени. Там вы сможете найти большую категорию дополнительного контента. Также там есть различный доп-контент по созданию персонажа, постройке, декорированию, уроков и прочего другого. И если сказать пару слов о Patreon, там выкладывается платный, эксклюзивный контент. Иногда там бывает бесплатный, поэтому следите, пожалуйста, за авторами. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным и информативным. Может быть, вы на кого-то подпишетесь и будете пользоваться данным доп контентом Если вам видео понравилось, можете поставить лайк и напишите внизу в комментариях, какие ваши любимые авторы и какие топ-контенты вы используете, Альфу или Макс мэч Спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока!